друзья рад вас приветствовать на своем канале сегодня снова хотелось бы поднять тему про облачный майнинг я уже показывал несколько проектов на своем канале на эту тему но думаю что новый хороший проект с которых потом вы сможете выбрать то что подходит именно вам я думаю лишним не будет ведь тема довольно таки уже старая все я думаю про него знают но в любом случае я стараюсь выбрать довольно таки качественный проект и показать вам, что он из себя представляет. И не забывайте, что вот подобный облачный майнинг дает всегда возможность выйти абсолютно каждому участнику на хороший пассивный доход. Данный проект несет название TRX HR, это сервис облачного майнинга, который дает возможность заработать за счет аренды майнингового оборудования. Ссылку на белую бумагу, естественно, я оставлю в описании, и вот там будет более подробно описано, как это работает. Итак, друзья, чтобы начать зарабатывать на данном проекте, для начала, естественно, нужно зарегистрироваться и начинаем мы, как всегда, с номера мобильного телефона. Можете ввести его лично свой, либо цифры, которые вы запомните, но они должны быть похожи лучше на номер мобильного телефона, поэтому можете ввести, примерно как у меня, только изменить. Далее будете на логин, пароли, security, пароль и security. Пароли могут быть одинаковые, могут быть разные, как вам удобно. Я лично вожу одинаково, мне так удобно. Далее инвайт код если есть, кто вас пригласил, будете его. Если нет, можете зарегистрироваться по ссылке, которая будет в описании и зарегистрироваться по моей рефералке. Мне будет очень приятно. И далее будете капчу, которая указана у каждого своя и все. После нажимаете sign up и вы попадаете на главную страницу данного проекта. Итак, после регистрации вы попадаете на главную страницу и можете видеть, что ваш баланс уже равен 800 TRX. Ну, в принципе, как и на других проектах. И вот, чтобы начал работать, облачный майнинг, да, и приносить вам уже доход, вам нужно пополнить свой депозит хотя бы на 5 TRX. Где купить TRX, я уже рассказывал в прошлых роликах. Если нет, вы можете найти эту информацию очень легко в интернете или в ютубе. Я думаю, это займет у вас пару минут. Чтобы пополнить, вам нужно зайти в раздел «Депозит» и выбрать раздел «Investment Amount». Заходите и копируйте свой адрес. После пополняйте естественно, баланс вот на номер этого адреса. Итак, друзья, чтобы у меня начал работать облачный майнинг, я скопировал адрес, который был указан на сайте. И сейчас со своей бирже хочу пополнить тестово на 50 TRX адрес кошелька. Вставляем его сюда, вводим сумму, насколько хочу пополнить, пускай это будет 50 TRX и как раз сейчас посмотрим, как быстро они поступят на наш баланс и нажимаем вывести. Итак, друзья, мой баланс пополнился на 50 TRX моментально и с этого момента мой облачный майнинг работает и я получаю 4% в день от общей суммы и могу выводить вводить ежедневно. Что касаемо лимита вывода, я сейчас покажу, как это работает и какой у нас ежедневный лимит, в зависимости от вашего баланса. В разделе анонса можно посмотреть все официальные ссылки на проекты и также указаны бонусы. Ежедневный лимит вывода в зависимости от вашего баланса. И мы можем видеть, что начиная с 5 TRX у вас уже начисляется ежедневный майнинг. И с 40 тысяч до 200 это 4%, процента, с 200 тысяч до полумиллиона это 5% ежедневно и так далее. То, что вы видите на экране, плюс это описание я прикреплю в видео внизу, и вы сможете с ним более подробно ознакомиться. Да, я чуть не забыл сказать по вывода средств. На главной странице можете перейти в данный раздел и посмотреть ваш лимит, который вы можете вывести раз в день. У меня это 1,5 TRX, то есть выбираете основной кошелек, и вводите адрес, куда вы будете их переводить То есть с вашей биржи, адрес кошелька И будете пароль, подтверждаете И эти средства приходят к вам на счет Друзья, на этом, я думаю, может заканчивать наше видео Обязательно пользуйтесь реферальной программой У каждого при регистрации будет ссылка Она указана вот здесь Отправляйте своим друзьям Кто по ней регистрируется, вы получаете отличный бонус Там есть три уровня рефералов, более подробно ознакомитесь, все ссылочки будут в описании поэтому заходим регаемся по моей реферальной ссылке, кто может если нет, просто с главной страницы, скоро будут новые ролики, может быть еще будет облачный майнинг, я все скажу чуть позже до скорых встреч, всем пока